Меня зовут Вадим Головачев, компания «Тандем», я из города Барнаула приехал ребятам из Челны покупать автомобиль «ТамАЗ». С ребятами доволен, компания называется «Завгар», довольно-таки веселые серьезные ребята, оперативные, но мне понравилось вообще сотрудничество вполне, в полном, в полном объеме, в полном размере. Машиной доволен, отношениями тоже отношением к человеку именно человеческой прям не все понравилось молодцы